Всем привет! Сегодня будем красить яйца на Пасху без химических красителей краснокачанной краснокочанной капусте. Используя всего один капустный отвар, можно получить три разных цвета. Достаточно добавить в него определенные ингредиенты. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Берем краснокочанную капусту и нарезаем ее небольшими кубиками. Затем помещаем в кастрюлю. заливаем полностью водой комнатной температуры и отправляем на плиту. Параллельно варим яйца. заливаем их как обычно водой и кипятим 7-8 минут. Соль я не добавляла. Затем достаем яйца из воды и даем им высохнуть. При этом яйца должны остаться горячими. Тем временем капуста сварилась. С момента закипания прошло 15 минут. Отвар стал красивого фиолетового цвета, а сама капуста легко протыкается зубочисткой. Теперь разделяем содержимое кастрюли на три равные части. Одну часть добавляем уксус, в другую соду, третья остается без ничего. Таким образом мы получаем фиолетовый, зеленый и синий красители. Закладываем в миски горячие сухие вареные яйца. При этом они должны полностью покрыться отваром. И оставляем их остывать после чего отправляем наши яйца в холодильник и выдерживаем их там до получения желаемых цветов у меня яйца простояли в отваре целую ночь будем смотреть что получилось сначала достаю из отвара без ничего цвет приятный сине-голубой Дальше идут те, что были в отваре с уксусом. Они очень красивые, насыщенного синего цвета с фиолетовым оттенком. Последними достаю яйца из отвара с содой. Получился светло-зеленый цвет. Даем яйцам полностью высохнуть. А затем натираем их подсолнечным маслом. При этом цвета становятся более выраженными и появляется блеск. Если доставать яйца из капусты через разные промежутки времени, можно получить множество различных оттенков. Также выйдет очень интересный цвет, если опустить на несколько секунд уже окрашенное синее яйцо в содовый отвар. Экспериментируйте и ваши пасхальные яйца будут неповторимыми.